Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об огурцах, а конкретнее о вредителях, которые поражают огурцы. Огурцы – растения очень нежные, и многие вредители не отказываются полакомиться их соком и отложить на них свои личинки и потомство. Самый большой бич для огурца – это паутинный клещ. Обнаружить его непросто. Обычно клещи эм, размножаются и вообще базируются на обратной стороне листа. Поэтому, когда огурцы у вас... Дадут первый настоящий лист. Вот с этого момента периодически осматривайте обратную сторону э, листа огурца. И если вы увидите маленькие-маленькие желтенькие точки, как будто небольшие проколы, следует сразу обратить внимание. Это может быть и клещ. Клещ называется паутинный, потому что он вьет паутинку. Но паутины мало, и вот это вот наличие паутины не главный показатель присутствия клеща. Обратная сторона при большом уже размножении клещей кажется чуть-чуть запыленной, и там много этих проколов. Клещи опасны тем, что они высасывают соки из э, огурца. И потом растение ослабевает и практически засыхает. Пока огурец не вступил в плодоношение, можно обработать его таким препаратом, как карбофос. Вот здесь на пакете вот этот как раз паутиный клещ и изображен. Увидеть его невооруженным глазом довольно-таки проблематично, можно посмотреть с помощью лупы. От клеща есть еще вот такой препарат – акарин. Вот здесь тоже этот клещ и изображен. Переворачиваем наш пакет. И нас очень интересуют сроки ожидания. Вот если акарин, в принципе, биологический препарат, две обработки и два дня после обработки нельзя убирать плоды, то карбофос имеет... Срок ожидания 15-20 дней. Поэтому, когда огурец вступает в плодоношение, карбофосу мы уже не обрабатываем, потому что наши огурцы становятся несъедобными в течение 15 дней. Хороший эффект дает обработка препаратом тиавиджет. Это сера, это природный минерал. Если у вас есть уже, такой опыт, что на вашем участке есть этот клещ или для профилактики серый можно опрыскивать растения раз в 10 дней и в период плодоношения тоже, потому что э -э его можно э -э собирать, урожай, уже тоже через день или два. И для того, чтобы не распространился клещ, можно, вот, еще раз повторюсь, это применять для профилактики. Бахчевая тля также нападает на огурцы и так же, как клещ, она базируется на обратной стороне Листа. Это такой зеленый насекомое с немного таким раздутым зеленым брюшком, где она и собирает сок, который высасывает из растения. Методы борьбы – карбофос, фитоверм, кинмикс, интавир, искра. Этим мы все опрыскиваем до плодоношения. Применяем биопрепарат битоксибацилин. И особенно при применении битоксибацилина обязательно читаем инструкцию, потому что его нельзя разводить в хлорированной воде. И обязательно прочитайте инструкцию. Белокрылка. Очень распространенный вредитель. Это такая маленькая беленькая бабочка. И если вот они облепили растение, то кажется, что растение присыпано такой золой. С белокрылкой... Бороться трудно тем, что она свободно перелетает с одного растения на другое. И если вы будете опрыскивать препаратом контактного действия, то те особи, которые успели улететь, они вернутся и уничтожат ваше растение. Поэтому здесь нужно применять инсектициды системного действия. Один из самых известных препаратов системного действия – это «Окторан». Актора находится в растении в течение 24 дней, поэтому 24 дня огурцы потреблять в пищу нельзя. С белокрылкой лучше бороться на стазе э, до того, как огурец вступит в плодоношение. Нежные и сочные листики огурцов, а также и их плоды очень любят слизни. Слизни обычно начинают расползаться по нашему саду во второй половине лета, особенно во влажный год, когда на земле много гниющих растительных остатков, и вот именно на них они размножаются, ими они и питаются. При не очень большом нашествии слизней можно пользоваться народными методами, можно собирать вручную их, но это не совсем приятно. И побороться с ними поможет такой препарат, как грозан. Поможет вам справиться со слизнями. Надеюсь, наши советы помогут вам избежать нашествия вредителей на огурце, а вы, в свою очередь, периодически осматривайте ваши растения, особенно их нижнюю сторону.